Здравствуйте, Дарья, здравствуйте, Антон, здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр, фамилия моя Ляшенко, я из города Краснодара. Пользуясь случаем, хотел бы прежде всего поблагодарить Дарью и Антона за то, что у меня посчастливилась возможность пройти этот замечательный курс. Но прежде чем я скажу о своих словах и свою оценку тому, что я изучил и что я понял, я хотел бы немножко рассказать о себе, и чтобы было понятно, почему именно с этой позиции я даю свои рекомендации, даю, даю, даю свое понимание о том, что я получил и что мне это дало. Профессию недвижимости, в сфере недвижимости я начал работать 2007 года уже, так скажем, профессионально. Я больше 10 лет отработал в одном из ведущих агентств города Краснодара. Естественно, я приобрел огромный опыт, я стал владеть определенными технологиями, которые позволяли мне добиваться определенных результатов. Но цифровизация не стоит на месте. Вы видите, какими темпами она шагает вперед. Поэтому тех технологий, которые, возможно, 5 лет назад приносили серьезные результаты, они уже начинают немножко уступать тому, что покупатель, который сегодня зашел на рынок, он уже и пришел не тот, который был раньше, который действительно от риэлтора получал определенную информацию. Все стараются сейчас эту информацию подчеркнуть из интернета, найти ее так, чтобы минимум потратить времени, энергии и так далее. Поэтому, когда я узнал об этой технологии, я понял одно, что если я не смогу это освоить, я не смогу внедрить в свою ежедневную деятельность, то действительно я потеряю большое количество клиентов и не смогу заработать определенный капитал, который, к которому я стремлюсь. Ну, меня больше всего в этой скажем так, обучении и технологии, когда я стал, ну, стал учеником Дарьи Антона, больше всего впечатлило то, что с какой энергией, с какой любовью, уважением к профессии и самое главное, они дают нам понять, что обладая большим определенным количеством знаний, плюс прикладывая вот эту систему цифровизации, которую они рассказывают, разжевывают. Вы перед клиентом сегодняшний не будете выглядеть человеком, который не знает в каких-то определенных моментах. Ведь что не секрет, вы сами понимаете, как, что сейчас требует от нас клиент, какого сервиса, какого уровня знаний. И мы не должны быть на ранг ниже, чем наши покупатели или продавцы. Здесь... Они э, пошагово рассказывают, что нужно сделать, как нужно сделать. И они это рассказывают не просто как тренеры, а люди, которые прошли эти этапы. Они пропустили через свое агентство, пропустили через своих менеджеров. Они увидели результат. Ведь э, посмотрите, как Антон рассказывает. Мы можем в таком виде э, запустить рекламу, а можем в таком. Мы сделали анализ, мы сделали то, мы сделали это. ребята. Я вас заверяю, вот на сегодняшний день не пожалейте денег, не пожалейте своего времени, получите большое, очень большое, большого уровня знания, я вас уверяю, они вам принесут огромный результат. Слушайте, как это преподносит Дарья. Ведь человек по ним, может находиться и в России, может заходить за ее пределами, но она ни в коем случае не пропускает тех э, тренингов и тех э, занятий, которые, на которых она обозначилась. Это человек большой ответственности, понимаете. Не будет человек, э, не любящий свою профессию, не любящий э, и не видящих результатов так бережно, так, э, ну скажем, очень серьезно относиться к тому, что он делает. Я могу это судить, потому что я прошел за свою трудовую деятельность много обучений. Многие тренеры это преподносят как профессора в институтах. Есть тренеры, которые преподносят уже и как практик, и как действительно ну, бизнес-тренер. Вот в Дарье сосредоточено не просто профессионально не сосредоточена какая вот энергия которая подталкивает независимо где ты находишься в какой части россии сколько э, ты потратил за этого времени чтобы какие-то результатов добиться просто фантастика Я вот не зря на употребляет часто слово огонь вот я это ассоциирую с ней этот человек огонь вот Умничка, молодец. Когда мы со своими коллегами говорим какие-то определенные моменты, я всегда говорю, посмотрите на вот этого человека. Он добился сам, он сделал сам. Никто ему не пришел, не помог, не положил это на блюдечки с голубой каемочкой. Это все сделано самостоятельно. Поэтому, уважаемый Дарья Антон, я благодарю вас за то, что мне посчастливилась возможность найти вас на... В просторах интернета, благодарю за то, что я стал вашим учеником, я окончил. На сегодняшний день, на сегодняшний день принимая определенные заявки по той технологии, которую вы даете, я уже даже новому как бы, человеку, который только пришел в эту профессию, но у него уже есть определенные действия, которые он должен сделать, чтобы не потерять клиента. Я это видел, как большие взрослые люди, имеющие огромный большой потенциал, но ломались, когда они делали элементарный холодный звонок. Они не могли ответить на какие-то определенные возражения клиентов. Они начинали сразу срываться, начинали делать то, что не требуется от нас, и где мы теряем своих клиентов. Поэтому, кто еще думает, стоит или не стоит, я вас уверяю, не пожалеете. Вы приобретете то, что на сегодняшний день в дальнейшем будет давать результат, в дальнейшем вы получите положительные, так сказать, в своей профессии эмоции. И не останавливайтесь, идите вперед. Я вас уверяю, вот технология, которую преподают Дарья Антон, она поможет вам быть успешным, быть э, э, в строю и не, не ощущать себя человеком, который пришел как черный матлер или еще кто-нибудь. Вперед, ребята. Спасибо, Дарья Антон. Спасибо.